Здравствуйте, с вами Магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеозоре очередной автокомпрессор популярный. Это от компании Hyundai Compressor. Код товара HY65. Hyundai у нас выпускает не только автомобили, выпускает еще качественный инструмент, электроинструмент и автокомпрессоры. Компрессор поставляется в картоновой коробке. Здесь коробка очень информативная, указываются характеристики. Производительность компрессора 65 литров в минуту. Максимальное давление 10,5 атмосфер. Время накачки колеса R15 до 2-3 атмосфер составляет 1,3 минуты. Рабочее напряжение 12-14 вольт. Рабочий ток 15, 15 ампер. Компрессора Hyundai полностью собираются в Корее. Это не Китай, не китайская сборка. То есть брендовый автокомпрессор. И гарантия также... Очень большой плюс, это 3 года на данный автокомпрессор. Что еще важного указывается на упаковке? Ну, в комплекте тут перчатки идут. Время на колеса я сказал. Удобная сумка для переноски. И коннекторы в комплекте. По корпусу, из которого изготовлен, по материалам из которого изготовлен корпус. Посредине у нас металл, по видите, Hyundai Power Product, надпись. Также накладки на цилиндре полностью металлические. Пластик идет по бокам, но пластик качественный. Все детали идеально подогнаны и придраться не к чему. Ножки резиновые. То есть удобно Он стоит. Гасит вибрацию во время работы. Сзади у нас кнопка выключения-включения. И также имеется светодиодный фонарь, такой небольшой. По габаритам. Вес 1,5 килограмма и длина компрессора 20 сантиметров. Ширина 6,5 сантиметров. Провод подключения к прикуривателю имеет вот такой защитный чехол на коннекторе. И длина провода составляет 400 сантиметров. Провод очень мягкий, что тоже является плюсом. Уж есть некоторые компрессора, где провод очень жесткий и даже его трудно собрать. Здесь провод мягкий. Дополнительный шланг подсоединяется к компрессору таким резьбовым соединением. И шланг собран в собранном состоянии составляет длина его 100 сантиметров. Манометр находится на шланге, имеет защитный резиновый кожух и подключение вот такой вот коннектор к колесу. То есть тоже очень удобно, нету резьбового соединения, то есть раз зажали и подключили. Также имеется оплетка, сверху тканевая, защитная на шланге. Так, в комплекте идут перчатки рабочие, гарантийный талон, гарантия 3 года на компрессорах Hyundai. И очень обширная инструкция по данному компрессору. Также три коннектора. Для накачки мечей и лодок и запасной предохранитель. Сумка для хранения тканевая. Запирание на молнию. И также логотип Хендай на сумке также присутствует. Во время покупки компрессора присмотритесь данной модели. Да, цена на нее выше, чем на другие модели, но здесь заплатите за качество, за гарантию 3 года. И за то, что, допустим, компрессор даже собран в Корее. Не китайский компрессор. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш видеоканал. Ставьте лайки, кому понравилось видео. До свидания.